Желаешь окунуться в атмосферу постапокалипсиса, послушать любимых музыкантов, увидеть крутых косплееров и многое другое? Скорее на Foie от команды Wandering Lights. Тим, он пройдет 20 октября в Москве, клуб Зил Арена. Также ожидайте розыгрыш билетов в группе ВКонтакте. 10 октября 2018 года мультсериалу «Friendship is Magic» исполняется 8 лет. Уже сейчас есть дети, которые на момент премьеры первого эпизода первого сезона еще только-только родились, а сейчас уже учатся в школе. То есть буквально выросли на этом мультсериале. Несомненно, четвертое поколение «My Little Pony» – самые долгоиграющие, самые успешные, очень своеобразные и во многом уникальные. Основным продуктом этой франшизы, помимо игрушек, является мультсериал «Friendship из Magic» и другие мультпроекты в придачу к нему. Восьмой сезон оказался самым рассекреченным за всю историю франшизы МЛП. Еще в прошлом году хакеры с 4 а украли со студии DHX Media черновики и другие рабочие материалы, по которым в совокупности с официально рассекреченными аспектами производства мне удалось понять практически весь производственный процесс изнутри. В этом выпуске кластерологии в честь восьмилетия летия Friendship is Magic я поведу весь путь этих мультфильмов. От этапа планирования до того самого момента, когда эти эпизоды доходят до на нас в релизном виде. В данный момент, как известно, франшиза MLP существует в четвертом поколении. Это значит, что в далеком прошлом было еще три мультсериала под таким же названием, но не имеющие почти ничего общего между собой. <с ooh> мой праздник? Скуталу! Мне только что приснился какой-то кошмар. Ой, Пинки, я тебе зачувствую. А о чем он был? Про мой праздник. Понимаешь, все пошло совсем не так, как я планировала. Новое поколение – это перезапуск франшизы с чистого листа. Новый мир, новый сюжет, новые персонажи. Именно на этапе запуска поколения МЛП определяется вся концепция, начиная от замысла сюжета до количества сезонов. Четвертое поколение самое необычное. Оно оказалось настолько успешным, что его продлили, нарастив продолжение сюжетной линии после третьего сезона, чего раньше никогда не делали. Таким образом, поняшная франшиза развивается и по сей день. Четвертое поколение уже давно стало самым долгосрочным в истории МЛП, в разы превзойдя самые нескромные ожидания Хасбро 2010 -го года. Мультсериал «Дружба Эта магия» делится по сезонам. Работа над всеми 26 эпизодами сезона идет отдельным непрерывным циклом. Такой цикл начинается с наброска сюжетной линии, о чем будет сезон и какие примерно в нем должны быть сюжеты. Тогда же корпорация Hasbro принимает решение, нужно ли дополнить основную сюжетную линию чем-то еще, например мультиками «Квест Ригелс» или чем-то еще более крутым типа «Мале The, The Movie». Как-то так и зарождается каждый сезон. Это происходит примерно за год до начала показа сезона на ТВ, возможно даже еще раньше. Более детальные особенности этого этапа скрыты под покровом коммерческий тайм, поэтому не будем останавливаться здесь и пойдем дальше. Над мультсериалом Дружба это магия и всеми остальными проектами, которые к нему прилагаются, работают одновременно несколько десятков сценаристов. Получив распоряжение от исполнительных продюсеров и других важных людей из Хасбра, они начинают писать сценарии. При этом все они пишут свои сценарии таким образом, чтобы вписываться в единую сюжетную линию, не противоречить друг другу и не нарушать оригинальную концепцию мультсериала. Это контролирует главные сценаристы, в данный момент такой должность занимает Меган Маккарти. Как объясняет Меган Маккарти, сценаристы не могут писать сценарий все, что им вздумается. Каждый персонаж мультсериала — это полноценная личность, можно сказать, что все пони живут своей жизнью. Все события разворачиваются в прямой зависимости от того, как эти личности будут себя вести в данной ситуации. По уже написанным сценариям рисуют раскадровки, некое слайд-шоу в виде эскизов будущего видеоряда. Раскадровки включают в себя достаточно детальные изображения всего, что должно происходить в кадре. Он места действия каждой сцены, действующие персонажи и их позы, мимика и жестикуляции, а также условное обозначение всех переходов и звуков. Каждый слайд подписан специальными тайм-кодами, но они не соответствуют там кодам результата, которые видят зрители. На раскадровках не хватает разве что артикуляции. Большинство объектов в раскадровках изображаются в монохромном виде. Запись оригинальной озвучки любого мультсериала, как ни странно, происходит всегда до того, как мультсериал нарисуют. Дело в том, что нарисовать артикуляцию по уже заранее готовой озвучке несравнимо проще, чем попадать в артикуляцию по уже готовой лицевой анимации, особенно когда персонажи вообще не озвучены. Именно для этого и нужна раскадровка. Актеры оригинальной озвучки, в отличие от актеров Дубляжа, озвучивают, глядя на те самые раскадровки, полагаясь исключительно на свое актерское мастерство. Все реплики пишутся в несколько дублей. Наиболее удачные из которых определяются режиссером студии звукозаписи и отправляются дальше по производственному циклу. В некоторых случаях одну и ту же реплику пишут в двух разных вариантах. В частности, реплики со словом сайдер, то есть сидер, нужно также озвучить со словом juice, то есть сок. Такой вариант озвучки будет показан в тех англоязычных странах, где под сидром подразумевается алкогольный напиток, например, в Великобритании. Ведь в Эквестрии, так же как и в США, слово «сидр» вовсе не предполагает алкоголь, что значительно меняет смысл. Параллельно с этим происходит запись музыки. Музыку для нас играет живой оркестр с настоящими музыкальными инструментами, никакого компьютерного синтеза. Композитор Вильям Андерсон придумывает фоновую музыку, которая играет на протяжении практически всего хронометража каждого эпизода. Дэниел Ингрэм придумывает музыку к песням, которые затем становятся нашими любимыми музыкальными номерами. Тексты песен могут быть написаны как самим Дэниелом Ингрэмом, так и сценаристами. За некоторых персонажей актеры поют сами, а за некоторых отдельные вокалисты. В некоторых случаях бывает так, что за двух персонажей, озвучимых двумя разными актрисами, поет одна певица. Например, за Twilight Sparkle и Sunset Shimmer поет Ребекка Шойхет, хотя как актриса озвучивает только Sunset Shimmer. То, что делает мультфильм мультфильмом, на самом деле находится почти в самом конце производственного цикла. На этом этапе чистовые записи озвученных ролей соединяются с фоновой музыкой и песнями, ну и, конечно же, рисуется уже полноценная анимация поверх эскадровки. На фоне одной из сцен даже можно заметить фрагмент раскадровки в углу экрана. Звуковые эффекты, такие как звуки, падение, стук, копыт, залпы, пати, пушек и все остальное, также появляются здесь. MLP четвертого поколения рисуется на флеше. Разумеется, технически возможно нарисовать только начало сцены и конец, а затем задать направление движений фигур. Но чтобы анимация была по-настоящему живой, каждый кадр в MLP прорабатывается отдельно, так же как и в классической традиционной анимации. Каждый кадр появляется в мультсериале всего лишь на 42 миллисекунды, но ни один из них не остается без внимания аниматора. Для каждой переносимой персонажами буквы соответствует свой шаблон лицевой анимации, поэтому те сцены, где упоминается Сидор, отдельно анимируют также подсок. Постпродакшн этап финальной обработки только что созданного сезона сериала. Здесь происходит окончательная коррекция. Выравнивается громкость озвучки, добавляются титры, удаляется слой с тайм-кодами и прочие технические метки. Некоторые сцены приходится удалять. Иногда даже бывает, что целые музыкальные партии выкидывают, так как будто бы их и не было. Готовые эпизоды рендерят в трех вариантах. Для телевидения в системе NTSC, телевидения в США и некоторых других странах – 23,976 кадров в секунду, стандартная длина 1320 секунд. Для телевидения в системе PAL, телевидения в России и большинства других стран – 25 кадров в секунду, без начальных титров, все страны пишут их на своих языках, стандартная длительность 1265 секунд. Для цифровой дистрибьюции – iTunes, Netflix, YouTube, Google Play и тому подобные. 23,976 кадров в секунду, по одной секунде с черного экрана в каждом брейки, а также в начале и конце видео. Стандартная длина – 1325 секунд. Сезон готов. До старта только что произведенного сезона остается примерно один месяц. Можно начинать придумывать сюжет следующего сезона и заходить на следующий производственный цикл. Наконец, когда сезон готов полностью, зарендеренный на предыдущем этапе результат рассылается всем официальным дистрибьюторам. Все телеканалы, включая Discovery Family и Carousel, а также дистрибьюторы в интернете, включая iTunes и YouTube, получают весь сезон целиком незадолго до официального старта сезона. Тем странам, где поняшь показывает не на английском, в комплекте Зона также добавляют чистые звуковые дорожки без оригинальных голосов под запись дубляжа. Пока Discovery Family крутит анонсы нового сезона и уже готовится начинать показ, остальные страны начинают производство дубляжа. Официальный сезон длится полгода, так что у остальных стран есть достаточно времени на локализацию. Все равно до официального конца сезона лучше не начинать показ других стран, иначе есть риск преждевременного слива, что недопустимо по условиям партнерского соглашения с Хасбром. Но как видим, это уже стало в порядке вещей. Следует также отметить, что производственный порядок эпизодов в рамках одного сезона может частично не совпадать с официальным релизом. В случае фальстарта иностранные телеканалы рискуют случайно слить еще не вышедший эпизод, даже если будут стараться не обгонять официальный график. Именно это произошло с 20 эпизодом 7 сезона, который случайно показал телеканал Карусели, решив, что он 19, так как в производственном порядке он был 19, -м. а 19 эпизод 6 сезона показали в Польше, так как он был 4 по производству. Все эти сливы всегда неожиданность не только для «Броняш», но и для самих «Хасбера». Это никак не влияет на официальный график выхода. Даже если кто-то где-то показал какой-то эпизод за пару месяцев до того, как его должны были показать на Discovery Family, это вовсе не означает, что он выйдет на Discovery Family вне очереди или будет пропущен, официальный график изменить нельзя. На момент написания этого сценария восьмой сезон по факту уже вышел полностью. Месяц назад остатки сыли в странах Скандинавии, затем Австралия выпустила оригинальную озвучку на английском, а недавно появился слив оставшихся эпизодов Full HD с Netflix практически идентично iTunes. Канал карусель уже показал весь восьмой сезон с русской озвучкой. Все это уже имеется на нашем сайте, никаких дополнительных ожиданий уже не требуется. Девятый сезон. Наверняка уже почти озвучен его скоро начнут анимировать. Сольют ли его раньше времени, как это произошло с восьмым? Смогут ли хакеры опять проникнуть в студию и украсть свежую порцию черновиков? Заранее никто сказать не может, но одно мы знаем наверняка. Магия Дружбы пристально следит за развитием событий. Если будут сливы, мы их обязательно добавим на наш сайт магиядружбы.рф. Всем удачи!